Игорь Валерий здравствуйте. Сегодняшняя тема – Рабы Божьи. Вы чувствуете себя рабом? Рабом Бога, рабом религии, рабом любви, рабом в семье, рабом на работе, рабом в жизни, рабом перед соседями, перед друзьями, рабом в быту, по дому. Чувствуете? Я думаю, нет. Рабство – это безумие, это отказ от жизни, это отказ от свободы будущего. Рабство – это сущность пресмыкающегося с человека, того, кто забыл жить, того, кто согласился с рабством, того, кто не борется за свою свободу. Если раб согласился со своим рабством и не борется, и не ищет свободы, он действительно раб. Если вам нужна свобода, вам нужна жизнь и будущее, вы не рабы. Поэтому не считайте себя рабами в религии. Не ведите себя по-рабски перед вашими богами. Не падайте на колени перед вашими богами. Стойте перед ним гордо, с поднятыми вверх глазами. Улыбайтесь вашему Богу, радуйте жизни, любите его. Как вы думаете, вашему Богу нужны рабы или люди? Им нужны жертвы, или им нужна любовь и уважение. Ваш Бог это синоним счастья, любви, прощения и благодарности. Как могут быть созвучены эти четыре понятия с понятием раб? Ваш Бог ⁇ рабовладелец. Ему нужны рабские души. Ему нужно стадо рабов. Тупо молчаливо, с виноватым видом, выполняющий все его прихоти, Или ему нужны веряне, люди, верующие в него. Люди, почитающие и любящие Его, те, кто прислушивается к Его заповедям. Ему нужны те люди, которые живут по Его заповедям, которые не грешат, которые осознают свой грех и борются с Ним. Ему нужны люди, равные Ему. Богу не нужны рабы, не нужны стада баранов, ползающие на коленях, прощаясь, просящие у Него вымаливающему прощение, денег, здоровья, славы, долголетие и так далее. Мы не имеем права ничего Бога просить, ничего Ему не дав, а дать. Отдать мы ему можем лишь пример в жизни, чтобы мы проснулись, что мы очнулись, что мы не рабы, что мы достигли той точки, в которой мы понимаем смысл жизни, смысл бытия, и она не в рабстве. Как вы можете быть, рабом вашей жены, если вы ее любите, либо рабом вашего мужа, если вы его любите. Как вы можете быть рабом ваших детей, если вы их любите? А вы их любите? Вы любите работу, вы тоже раб? Нет. Поймите очень важный момент. Тот, кто считает себя рабом, рабом действительно является. И эта рабская психология будет вас загонять в прямом переносном смысле в могилу. Боги – это человекоподобные существа или энергии. Называйте это, как хотите. Так или иначе, Господь – это наша природа, наша Вселенная, это космос, вся энергетика, вся энергия всего мира, человека в частности, это есть Бог, это есть любовь, прощение, благодарность, счастье. Никакого отношения эти слова к рабству не имеют. Если бы вы были рабами, ваш Бог был бы владельцем. Он бы вам диктовал. Нагло и деловито свои условия жизни. Вы считаете, это правильно и праведно жить, присмокаясь перед кем-то, виновато заглядывая в глаза и читая священные писания, ползая на ногах, выпрашивая маль, вымаливая прощение. Это не религия, это не вера, это самоубийство, это настоящее рабство. Стойте перед своими богами гордо, улыбайтесь, хвалите его. Жгите свечи, дарите цветы. Это все, что вы можете ему дать. Но самое важное, что он от вас ждет. Это хорошее отношение к людям. Он ждет от вас безгрестной жизни. Жизнь вне греха. Он ждет от вас правильности. Он ждет от вас того, чтобы вы любили друг друга, уважали жизнь, природу, ценили свое здоровье и здоровье друг друга. Любили друг друга, прощали, не убивали, не оскорбляли, не лгали. Не воровали, не завидовали. Бог хочет, чтобы не было на планете войны. Бог любит мира. Бог любит каждого из нас. Потому что мы есть боги. Люди это Боги и наоборот. Мы живем в Божестве, мы есть Божество. Планета это Бог. Солнце Бог, звезды, земля это все везде. Бог. Неужели вы думаете, что этому всему нужно рабство? Если бы мы были рабами? То, что-то было бы рабского и в самом Боге. Но Он не любит рабов. Рабы – это те люди, которые не борются за жизнь. Неужели Он будет слушать рабов, которые стоят на коленях, даже боясь, боящихся людей, подняв поднять глаза на Него? Бог любит равных себе. Он услышит тех, кто борется за жизнь, кто хочет, кто хочет жить, кто держит свое здоровье, кто проповедует веру, чистую, благородство. Доброту, счастье, любовь, прощение, благодарность. Что проповедует раб, стоящий на коленях, боязливо опустив голову, считая себя рабом своего Бога. Он будет только клянчить. Он ничего в жизни не достигнет. Он все считает, что все нужно опустить на самотек. Бог сам все за него решит. Бог за вас ничего не решит. Он вам поможет, если вы хотите жить. И Он будет бездействовать, если вы себя убиваете, если вы просто погибаете. Как вы можете простить у него прощения, сил, здоровья, любви и денег, если вы не хотите жить? Если вы не умеете жить? Если вы не умеете прощать, не умеете любить? Не хотите работать? Не следите за собой, за своим здоровьем? Не любите людей, не любите родных и близких? Если вы ленивый? Если вы абсолютно пустой человек? С рабской ментальностью, с рабской психологией? Вы думаете, он вас услышит? За что он вас должен любить, подумайте? Почему он вас должен слушать? Бог — это жизнь, Бог — это любовь, Бог — это прощение. Вы, ровно, вы, вы настолько верующий человек, насколько вы любите людей, понимаете? Любовь и рабство — это разные вещи. Нужно быть не рабом, нужно быть человеком по сути и по форме. Стойте гордо, улыбайтесь, радуйте жизни, будьте счастливы, прощайте, любите, обожайте своих богов. Говорите с Ним на равных, говорите как с другом, говорите как с братом, говорите как с родной душой, с родной энергией, говорите как с самим собой, говорите все, делитесь всем, и в горе, и в радость, это Его слова. Прощайте, любите, будьте благодарны друг другу, видите в каждом Бога, видите везде Божество, будьте благоразумны, но не будьте, упаси вас Бог рабами, никого и ничего, поскольку рабство – это зло, рабство – это пустота, и рабство – это смерть души и тела. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.